Всем привет. Только что я закончил курс обучения Чинэнзан. Я очень доволен. Я чувствую себя на себе. Я буду применять эту практику в дальнейшем своей работе.